Когда случится, тогда стану. Всем доброе утро! С вами Леонид Ирлан и сегодня утренний прямой эфир будет на тему зависимости от внешних обстоятельств. Одна из таких достаточно частых ошибок, которую совершают люди, это говорят э, примерно такую фразу: Когда меня пригласят. Когда у меня появится свободное время или там свободно тогда пойду в тренажерный зал когда у меня появится много денег тогда я буду покупать там покупать более здоровую еду более качественную буду там, заботиться о себе когда я там женщина может говорить когда я выйду замуж тогда я стану там добрый покладистый да. сейчас буду продолжать себе быть стервой то есть люди ставят зависимость внутренних качеств характера, то что внутри от внешних обстоятельств и в этом самая большая ошибка на самом деле внешний мир, окружающий мир, это следствие нашего внутреннего мира в свое время я когда учился на психолога в одесском вузе я помню писал короче сдавали экзаменационную работу и перед короче читаю вопрос что такое сознание и открываю шпаргалку и читаю то что написано в советском учебнике сознание это инструмент психики предназначенный для отражения реальности Буквально, я, я, там, я еле сдержал себя, чтобы не рассмеяться, прямо там посередине экзамена, потому что буквально вчера, ну то есть за день до экзамена, я читал в одной, э, так скажем, эзотерической книге точно такое же определение, что такое сознание. Это инструмент для э, создания реальности. То есть смотрите, современная наука, она приучает людей к тому, что э, реальность, вот окружающий мир, это данность, он статичен, его поменять нельзя. Вот он какой есть, такой есть, и человек является следствием этого мира. Энергетические, давайте так, коучинговые, различные эзотерические подходы, они же говорят с точностью до наоборот, что окружающий мир под властью нашему мышлению. Если мы говорим, что это, мир хороший, если внутри сидит вот внутри на уровне убеждений, на уровне таких очень очень глубоких убеждений сидит фраза, что что мир хороший, то мир будет там хороший. Если вот классическая фраза, да, которую говорят все психологи, да? вот продолжите слово, да, все мужчины, или там все женщины, деньги это, вот то, какое убеждение внутри вас, точно так же мир к вам относится. То есть, ну еще там, продолжу еще глубже, если уж хотите, мир относится к вам так же, как вы сами относитесь к себе. То есть, если вы на уровне глубоких убеждений считаете, что мир недостаточен, что мир скажем, ну, теория голубого, теория красного океана, если в мире идет жесточайшая конкуренция и вам не хватает, если вы внутри себя позволяете себя не любить, если вы считаете что нужно подстраиваться под внешний мир, под желания окружающих то вы и живете в такой реальности вот вчера вечером я проводил практику на солнечное затмение ну и скорее всего аналогичный буду проводить 16 июня вечером одна из ну, с, давай так, участницы рассказывали о внутренних блоках, о внутренних препятствиях, которые им мешали достигать своих целей. И достаточно часто встречающийся был это страх самопредъявления, страх самовыражения. На самом деле, почему возникает этот страх? Потому что э, в детстве родители, ну, все мы родом из детства, и все тараканы, они тоже оттуда родом из детства, в детстве родители говорили. Не будь собой, да, делай то, что тебе говорят. И будь послушным ребенком. Да, хороший ребенок это послушный ребенок. Но послушный ребенок тот, который э, это тот, который перестал слышать себя. Э, тот, который забыл.. Э, что же, ну, забыл у себя спрашивать, а что же я хочу. И он тогда послушно спра, следует за другим человеком. Но, соответственно, вопрос, а успешный ли такой человек? Потому что э, вот такой вот послушный человек, он э, живет из состояния «надо». «Надо делать то, что говорят другие люди». Вот. И естественно возникает привычка быть следствием других людей, то есть быть, э, говорить, вернее, делать то, что говорят, э, быть таким, э, чтобы оправдывать ожидания других людей, быть. Э, послушным соответствовать некоторой форме, а если вы вот в на, ваше внутреннее содержание не соответствует этой э, этой форме, не соответствует э, тому, что э, там, что вам нужно, да? ну Давайте так э, по жизни. Сейчас попро, сейчас попытаюсь объяснить. Э, достаточно часто, вот грубо говоря ну даже не половина, процентов 70 людей, которые ко мне приходят, э, и мы начинаем э, разбираться с темой родителей, то обнаруживается, что родители, они совершенно иные, чем там, дети или внуки, ну давайте так, чем дети, что родители, они им ничего не надо, они живут там на минимальную зарплату, минимальную пенсию. А детям нужно много. И вот этот конфликт, да, что родители говорят, будь послушным, подстраивайся, делай то, что говорит твой начальник, слушайся мужа, эти установки, они были актуальны, они были эффективны там, 50 лет назад, сто лет назад. Но сейчас совершенно другое время. Сейчас нужно быть актуальным, адекватным временем. И сейчас самое важное это, ну в текущее время, это начать слышать себя, задавать себе вопрос, что же я хочу, и следом задавать вопрос, как я могу этого достичь в своей жизни. Вот. Поэтому э, подумайте, да, я не буду говорить, начните делать, да. Подумайте о том. Э, Являетесь ли вы, ну, как часто в своей жизни, вы свое внутреннее состояние или свой успех ставите в зависимость от неких внешних обстоятельств. То есть, когда снаружи произойдет А, тогда я буду Б, или тогда я начну делать Б. Просто осознайте. да, Если вы хотите, можете мне написать в комментарии, мне будет очень приятно. Также... Следом, да, когда вы это осознали, задайте себе следующий вопрос. А что я могу сделать или как я могу жить так, как, что я могу изменить в своей жизни? Ой, как это шумно. А что я могу изменить в своей жизни так, чтобы... Эм, стать инициатором, чтобы создавать события. Не быть следствием, а быть причиной. То есть, какие мои действия могут э послужить вот э таким вот спусковым механизмом, толчком для того, чтобы... Не обязательно вот, все события, все действия совершать самостоятельно. Иногда по попросить, это уже может быть действие. Да? Например, вот руководители. Они далеко не всегда выполняют всю работу сами. Они дают указания, чтобы подчиненный выполнил. Но по факту работа выполнена всем отделом. Хотя 90% работы выполняет именно подчиненный, а не руководитель. Вот поэтому подумайте, что ну, как вы являетесь следствием окружающим, как ну, чаще всего больше всего. Вы являетесь следствием или причиной происходящих в вашей жизни событий. Ну и если вы хотите что-либо изменить в своей жизни, добро пожаловать ко мне на консультации, на психотерапию. Вот. И будем менять ваш, ваш статус в мире. На этом, я думаю, пока что я рассказал. Сегодня будет достаточно интересная статья про бизнес. Я ее... Сейчас вот дописываю, дошлифовываю. Думаю, что понравится. На таким ответом на вопрос, ко мне задали вопрос, да, про про бизнес, про психологию. И я думаю, что вам будет очень интересно ее прочитать. Вот хорошо, дамы и господа, всем. Так, так, Наталья вот здравствуйте, Ранит. Если запуталась, чего именно я хочу, что тогда делать? Ну, это хороший вопрос. В познании себя, это есть, э, ну, в психотерапии есть такое понятие, как структура потребностей. То есть человек, который никогда не спрашивал себя, что же я хочу, что же мне нравится, э, так и не приучился э, находить ответы внутри себя, а все время ищет их вовне, чтобы другой человек снаружи сказал, что же я хочу, что же мне нравится, э, чем же я могу себя наполнить. Ну, добро пожаловать ко мне на консультацию, пишите в личку, вот через... Записывайтесь и будем помогать вам понимать, разбираться внутри себя, почему вы себя не слышите и почему вы в себе запутались. Вот, все, на этом я закончил, все и до новых встреч. Всем пока.